Итак, джентльмены, доброго времени суток. И сегодня у нас будет катушка Diva n Это бюджетный n именно 2020 года, который вы очень давно просили. И а, я так думаю, что это будет скорее не полноценный, очень такой щепетильный обзор этой катушки, а скорее ее сравнение с катушкой Diva Ninja в 6000 размере, какие-то, Потому как они сделаны на одной базе. Я ее еще не разбирал. Но как минимум внешне и по кинематической схеме они выглядят практически одинаково. Остановимся в основном на их отличиях. Смотрите, это у нас катушка в 6000 размере с приставочкой P, то есть SS означает Super Shallow, то есть здесь достаточно мелкая шпуль. P означает Power, то есть здесь пониженная передатка. В отличие от передатки, например, у ниндзя, которую я сегодня буду показывать, у нее 5.1, то здесь 4.9. И вангую, что размеры шестеренок могут оказаться разными. Так как, например, происходит в 4000 размере. То есть с обычной передаткой 5.1 или, ну, в общем, 5 с чем-то. Там идет 32 мм и, по-моему, 29.5 у Power ну просто уменьшили количество зубьев и уменьшили колесо его полностью не переработали под те же размера вес данной катушки 380 грамм ну как бы немного не мало ну имеем сколько имеем примерно столько же и весит дайвонинзе дальше 12 килограммов фракцион 86 сантиметров за оборот вот, соответственно, здесь, как мы видим, 92. Да? Это у меня обычная ниндзя без приставки Фидер. А разница в весе здесь вызвана тем, что у вот это обычная ниндзя, а Энзон. Endzone... Ну, то есть, у нее ручка простая, без вот этой вот кнопки. У Endzone более такая тяжелая ручка и шпуль мелкая, поэтому она сама по себе весит немножко больше. Больше металла нужно на изготовление мелкой шпули. Как и все катушки Dive LT, она комплектуется дополнительными шейбочками под шпулю для регулировки укладки. Ну и, в принципе, это все. А дальше. Здесь есть вот эта вот складная ручка. Кто-то любит, кто-то ненавидит, мне лично не так, чтобы сильно нравилось, но в принципе я видел прокастеры с полностью вот, с вот такой вот ручкой, это очень старая ручка у Дайва. А я видел прокастеры с полностью убитыми главными парами, но ручками вот здесь вот без, совершенно без люфта. И в то же время я видел катушки Дайва, по-моему, TDM приходила как-то мне на ТО. С вот такой вот ручкой, у которой был прям ну, выраженный люфт Не то чтобы он был как у китайских катушек, что прям сразу Ну вот он, чуть-чуть он был все-таки Поэтому плюс это или минус складная ручка Да, при транспортировке это удобнее Лично мне не так, чтобы это сильно нравилось Вот, это первое отличие от Dive обычной, Обычный, не фидер как-то как-то с приставкой фидер, ну, по сути, то же самое, но с передаткой повыше. но ну, возможно, там еще что-то внутри будет, чего я сразу не заметил. А дальше. Отличие N-зона от ниндзя следующее. Напомню, это Enzone, не Enzone Plus. Это клипса. А клипса в данном случае идет вот такая вот кругленькая. То есть форма клипса у нас отличается. Это не хип клипса, которая на еще вверх. Это вот стандартная, как бы ЛТ-шная на клипса, но... Ну, кругленькая. В обычной ниндзя версии не фидер в 6000 размере, ну, 4 и 5 тоже, а вот эта клипса является не подпружиненной. Если брать какие-то там легалисы и дороже, то там она уже подпружинена идет. Либо ниндзя версия фидер, там она тоже идет подпружинена. А со шнурами, в принципе, с... ну, проблем я никаких не заметил с тем, что она не подпружинена. Никаких отстрелов, обрывов, вот ничего, никаких абсолютно проблем у меня не было А леску, если сюда загонять особенно толстую, то она такая чуть-чуть пожеванная С под клипсы, с под вот этой неподпружиненной выходит Ну, тогда уже, да, если собираетесь ловить на леску Нужно смотреть все-таки на шпульки на версии этой же катушки Либо на более продвинутой версии, либо докупать дополнительно шпуль Но все-таки лучше, чтобы шп... клипсы были подпружинены Ну, либо сразу брать инзон да на да, фрикцион здесь длинный, естественно, то есть полностью расслабленный, да. И теперь мы один, два, три, с половиной, ну короче, чуть больше трех с половиной оборотов. Но если мы захотим его укоротить, это сделать достаточно легко. То есть мы берем гайку фрикциона, снимаем манжету. Вытаскиваем вот эту вот нашу пружинку. Так, есть, вытащили, да? Открываем это все дело. И просто вот эту пружинку меняем на втулку. Либо аналогичных размеров, по высоте она должна быть аналогичной. А по диаметру может немножко отличаться. На жесткую на жесткую втулку. То есть пружину заменили на жесткую втулку, фрикцион стал быстрым. Да, еще, друзья, такая штука. Вот пока не забыл. Смотрите, данная катушка вот пришла с очень распространенной болячкой ЛТ-шных катушек в 6000 размере. То есть, если мы покрутим очень медленно, то услышим спист обгонной муфты. Если мы отключаем пружину, Ну, то, естественно, свиста никакого нету. Это все свистит обгонка. А причиной тому является перетянутая пружина и, в общем, немного влияет а, шероховатость на поверхности тормозного барабана. Дайва после выхода вот этой вот концепции LT немножко подзабила на качество обгонных муфт. И они стали, ну, скажем так, плохо заполированные. Возможно, раньше попадались и особо, ну, как бы... С... Вот с такими прям шероховатостями, которые есть на обгонных муфтах катушек DVLT, я на более старых не сталкивался, хотя держал их в руках очень мало. Вот, смотрите, против вот этого вот всего немножко помогает полировка тормозного барабана, но мы это все пофиксим потом. Изредка помогает просто замена масла на более скользкое, и можно чуть-чуть еще также послабить пружину. И если мы даже до вот такого положения подвинем флажок, обгонная муфта будет работать все так же, то есть она абсолютно мгновенно будет останавливать наш ротор, он не будет крутиться в обратном направлении. Но свиста не будет. Так, и, наверное, последнее внешнее отличие от uh, Dive Ninja это кнопка. Здесь кнопик вот из старого материала, в старой концепции выполнен Dive LT. Он тоже не разборной. А, то есть, он немножко отличается у нас по форме. И он не липкий, в отличие от вот этих новых кнопок Dive LT. Лучше он или хуже? Ну, я сказать не могу. Мне и тот, и тот удобный. А дальше в ролике у нас здесь... Абсолютно. Точно такой же у нас ролик Twistbuster. Так вот, так вот смотрим, да? Оп. Черная втулочка. И вот здесь вот у нас система из двух втулочек. В принципе, все работает и с ним, и с этой втулкой, особенно с теми весами, на которые вы будете ловить на эту катушку, прям вроде как проблем никаких и нет. Но эти штуки имеют свойство немножко так снашиваться побыстрее, чем подшипник, и при отрицательных температурах все-таки крутится, ну, это зависит, конечно, от масла, но при отрицательных температурах ролики с вот такими втулками крутятся все-таки потяжелее, чем подшипники. Поэтому мы его заменим на японский подшипник 3 х 6 на 25 и две дистанционных шайбочки, точно так же, как и на Diving Ninja я сделал. И, кстати говоря, конкретно вот эту катушку я покупал чисто для обзора. Ну, то есть, я не хочу менять шило на мыло, а менять свою старую катушку на чуть-чуть более мощную, но, по сути, такую же новую. Я ее вот тюнингую и продам. Информация о том, за сколько, как и где, будет в первом закрепленном комментарии. Если он все еще там, значит, катушка продается. Если его нет, значит, она уже продана. Так, дальше, по сути, здесь ничего особо интересного нету Здесь все та же система с подтормаживателем ротора, такая же самая пружинка. Я даже открывать не буду. Здесь также есть на вот этом вот рычаге, самом... А есть пластиковые вставочки, точно так же, как и у Dive Ninja, которые как бы препятствуют ну, быстрому износу именно этого узла, чтобы душка не клевала вниз. Так, еще один небольшой такой момент. Смотрите, чем характерен ротор именно 6000-х DiveL-T, не исключением Мензон. это тем, что здесь вот у нас есть такая вот опрессовка из желтого металла для того, чтобы усилить шейку ротора. Чтобы не было прокручиваний, переломов, каких-то пережатий. Ну, короче, штука довольно нужна в больших катушках. Так, и теперь у нас кульминационный момент. Открываем катушечку. Видим, что цвет нашего корпуса, он как бы отличается от цвета кор пластика корпуса ниндзя. Но как бы нам от этого ни холодно, ни жалко. Так, а вот здесь, вот смотрите, размер. Что мне прям понравилось. Так, опа. То есть, размер главной шестерни здесь 36 мм. Точно так же, как и у катушек с более высокой передаткой. Именно в 6000 размере. Так, Ну и, как видим, дальше все остальное в целом. Такая же самая обгонка, как у ниндзи. Все то же самое. Вот, собственно говоря, наш плохо заполированный тормозной барабан. Вот у катушек Шимана такой фигни нету. У Тика такой фигни даже нету. У катушек Акума такой фигни нету. Ну да, его есть. А в целом это влияет еще на шум работы обгонки. То есть, когда она крутится, она немножко шелестит. Так, ну и, собственно говоря, вот она, наша главная пара. Все прекрасно и хорошо смазано. Здесь такие же самые подшипники NMB, как и у ниндзя, ну и как и у других lt дешевых. И здесь нету посадочного места какой-то втулочке под а, хвостовой подшипник пиньона. То есть X-шипа здесь нет и возможности установки нету. Ну, то есть ниндзя-ниндзей. Как итог, мы имеем катушку Dive Nzon 20LT. Ну, по сути, это dive ниндзя 20 LT с пониженной передаткой и с немножко другой клипсой. Итак, наша катушечка собрана. Вот эту ситуацию с обгонкой, со свистом ее немножко пофиксили. То есть, она все еще, конечно же, будет немножко шелестеть. Ну, короче, в идеале бы и тормозной барабан заполировать, но у меня нету гравера, поэтому я этого делать не буду, чтобы обгонка работала чуточку потише. Как я пофиксил свист обгонки? Да, просто-напросто перемазал ее более таким... Ну, более густым маслом. Хотя, на самом деле, для обгонок не слишком-то рекомендуется более густые масла. Ну, скажем так, они мажутся обычно достаточно жидкими маслами. Вот, вот это, хоть на нем написано Fast Oil, вот, вот это масло помогло. Оно формирует такую достаточно жирную устойчивую пленку. И это синтетика, это HTA, либо же High Tech aerosol, Real Fast oil. Быстрое масло. Оно не так, чтобы супер супербыстрое на самом деле. То есть, если мы его сравним с вот этим вот маслом Дайва, то вот это будет более такое жидкое. Но за счет того, что это синтетика, оно имеет достаточно... Короче, оно достаточно стабильно, и при отрицательных температурах оно загусает не так сильно, как, например, минеральные масла. Я уже ложил эту катушку в пакет, потом в морозилку, она лежала у меня там около часа, достал, покрутил, то есть все нормально работает. А... То есть масло при отрицательных температурах работает, и обгонка не... Ну, в общем, не перестает стопориться. Вот этот стопор обратного хода никуда не теряется у нас. То есть, окей, просто перемазал вот этим маслом. Ну, то есть, звуков никаких, да? А в целом, по катушке, что могу сказать? Стоит, не стоит покупать? Вполне и вполне можно. Например, хочу ли я заменить свою ниндзю? Она немножко уже побитая. Ну, стал бы ли я менять вот эту на эту... Ну, по сути, шилона мыло наверное, нет. Единственное, что если бы в моей ловли рыбалки часто бы фигурировали... В общем, ч... если бы я часто ловил на кормушке 120-ки, то, наверное, все-таки Нзон было бы взять, ну, поинтереснее. Более низкая передатка, а это все-таки плюс к мощности, значит, она полегче будет таскать. А лично мне на кормушке абсолютно любой формы, вот этой вот ниндзей с передаткой 5.1, до 100 грамм включительно ловить прям совсем комфортно. Большую часть весны я на нее же ловил и на 120 отловил, на вот такие. Это кормушечки рив с усами. Ну, они для большого течения специально. А, ну, ничего, живо. Но вот этой катушкой было бы таскать их явно полегче. А, так что такие вот дела. Как итог, мы имеем весьма и весьма неплохую катушку. Ну, то есть, нравится ли мне Enzo? Да, да, вполне-вполне. А, ручка спорная, ну, все остальное меня, в принципе, устраивает. А, по поводу обгонки и качества в целом. Dive, LT... Ну, блин, ребят, такова жизнь. Как бы, с этим ничего не поделаешь. Чуть-чуть Dive в качестве просела. Но, например, у Shimano аналогов вот прям. Этой катушки в этом же размере. Да еще и чтобы со стопором вратного хода было, нет. Вообще, есть 6000-е, но они уже более такие мощные и тяжелые. Ну, то есть, эти катушки в своем ценовом сегменте по соотношению цены, качества, удобства, но все-таки, мне кажется, они все, все еще доминируют на рынке на момент съемки этого видео. Ну, и на клипса, если захотите ловить на флет, на леску, то, в принципе, тоже для этого подходит. Вот, если вдруг что-то упустил, пропустил, задавайте вопросы в комментариях. Также не забывайте, что эта катушка, вот, прямо сейчас я ее после того, как опубликую видео, буду продавать а В нее уже установлен подшипник 3х6х2.5 на на плюс 2 шайбочки. Ну, а на этом все. Не забывайте подписываться на канал. Ставим лайки, ставим дизлайки. Обязательно пишем комментарии. Можете даже смайликов с какашками накидать. Все равно это помогает продвижению видео. вот. На этом все. Пока-пока. И до встречи в следующих видео.